Всем привет! Меня зовут Елизавета, и это канал EP Advisory, где я и мои коллеги рассказываем вам все про то, как строить крутую международную карьеру в Европе. И сегодня я помогу вам ответить на вопрос во время собеседования на английском языке, который звучит так: Why are you looking for a new job? или why are you changing jobs? Поехали. Итак, вы пришли на собеседование, вас спрашивают why are you changing jobs and why are you looking for a new job. Этот вопрос подходит тем соискателям, которые еще находятся в текущей должности, которые еще работают, которые еще не ушли. Да? Самый распространенный ответ, который слышат все рекрутеры, это I'm looking for a new challenge. Вроде бы ничего страшного нет в этом ответе, но я сейчас вам расскажу с примерами, как более интересно запаковать этот ответ и дать понять работодателю, что вы потратили время для того, чтобы осознанно продумать ответ на этот вопрос и продумать вообще ваше дальнейшее развитие карьеры. Для чего работодатели спрашивают этот вопрос? Первое, так как смена работы это достаточно серьезное решение, работодатели хотят понять, что вы потратили достаточно времени, чтобы продумать его, и вы серьезно настроены. Я, как рекрутер, работая в Лондоне почти 8 лет, видела очень много случаев, когда соискатели ходили на собеседование, чтобы поднять себе зарплату на текущей должности, ходили на собеседование, чтобы поднять свою ценность, когда просто были, вроде как бы хотели поменять работу, но не были психологически готовы. Поэтому этот вопрос, это некий такой флажочек для работодателя, чтобы понять, все-таки вы серьезно относитесь к этому решению, или вы еще в процессе обдумывания его. Ну и, конечно, как обычно, хотят работатели видеть, насколько вы подойдете в корпоративную культуру, какие у вас там дальнейшие планы на развитие, что для вас важно и что вы знаете о компании как таковой. Как не стоит отвечать на этот вопрос? Ну, я скажу, что я уверена, что вы все уже знаете, как не стоит отвечать на этот вопрос. А, ничего негативного, никаких там у меня босс-козел, коллеги-лентяи, компания ужасная и так далее. Да, это может быть так и есть, но следующий работодатель не хочет слышать. А, это знаете, как во время дейтинга, когда вы встречаете нового молодого человека или девушку и рассказываете два часа, какая предыдущая была девушка ужасная, но это не всегда оставляет хороших впечатление о вас как о потенциальном партнере поэтому в работе в принципе точно так же да, у всех бывают проблемы, но это не значит, что нужно рассказывать о, о них потенциальному работодателю. Как стоит отвечать на этот вопрос? Первое, я советую для себя определиться, почему реально вы ищете новую работу. Ответьте себе на вопросы. Какие у вас долгосрочные планы? Что у вас устраивает в этой должности, а что нет? Какие знания вы бы хотели углубить? Что вас мотивирует и как вы дальше видите свое карьерное развитие? Какая компания какой сетап компании вам важен с точки зрения следующих шагов и так далее. То есть покопайтесь и сами себе ответьте на вопросы. Я ухожу только потому, что у меня зарплата недостаточна, или потому что я там поссорилась с коллегами, и, либо потому что компания слишком маленькая, либо есть какие-то больше и важнее причины для того, чтобы сменить работу. Еще важно, когда вы отвечаете на этот вопрос, говорите не о том, от чего вы хотите убежать. А, типа у меня слишком маленькая зарплата. Говорите о том, какое будущее вы видите, то есть вы бы хотели вот это, вот это, вот это. Вы себя видите, что у вас вот такие знания, вы себя отлично проявите вот в такой-то, в такой-то э, роли там, и так далее. Да? И максимально привязывайте ваш ответ к компании, с которой вы э, общаетесь, к позиции, на которую вы подаете. То есть не просто какие-то абстрактные вещи говорите, а работайте максимально с теми деталями, которые у вас есть о компании, о должности, о культуре, корпорации и так далее. Примеры, наконец -то. Давайте я вам сейчас прям буду зачитывать сейчас некие примеры из наших ноутс, когда мы готовим соискателей к собеседованию на английском языке. Я, кстати, оставлю ссылку здесь на нашу услугу. И когда мы готовим к собеседованию, мы всегда записываем ответы. То есть понятно, что мы записываем финальный ответ. Мы достаточно часто проговариваем разные варианты, пока не придем к тому, который устраивает и нас, и соискателя. И вот я зачитаю несколько вариантов. Возможно, они помогут вам найти что-то похожее, то, что откликается у вас. Первое, I was lucky enough to get my first impact complex problems. Перевожу, um, мне очень повезло, что моя первая работа была в консалтинге, где у меня была возможность поработать с огромным количеством разных бизнесов и решить очень сложные проблемы. Now I'm interested to move to a client side and bring Skill number 1, skill number 2, that I have developed to dig deeper and make a more long-lasting, long-term impact on one organization. Что это значит? Сейчас мне интересно перейти на сторону клиента, in-house, как угодно говорите, и принести с собой вот такие-то знания, такие-то скиллы, которые я развил на предыдущей работе, чтобы более глубоко подходить к решению проблем и внедрению решений, и оставлять более такой долгосрочный импакт на одну работу компанию, да, То есть, когда вы работаете в консалтинге, у вас много всяких разных клиентов, и зачастую вы не можете до конца понять, что произошло с той компанией после того, как вы предложили какое-то решение. И это достаточно логично. Человек, который работал в консалтинге, который хочет перейти на сторону клиента, чтобы а, видеть результаты своей работы а, в какой-то долгосрочной перспективе. Похожим ответом на этот вопрос может быть, если, например, вы работаете сейчас в крупной корпорации, хотели бы перейти в стартап. Да? То есть, вы можете сказать, что вы насытились всем тем, что дает корпорация, в какой-то структуре побывали, а там learning и так далее, а сейчас вам интересно быть более динамичной в а, environment, который там, более быстро а, принимает решения, какие-то можно видеть результаты своей работы быстрее, и вы более значимый человек с точки зрения результата, да? то есть когда вы работаете на компании с 10 тысяч человек, вы 5835 а в стартапе или там, более мелкой компании вы можете реально а, приносить какую-то конкретную пользу с точки зрения компании и ее роста. Дальше, например, когда в ситуации, когда в вашей компании вы уже все выучили и больше возможности у вас нет. Да, можно сказать I've been working on my copywriting skills uh, в такой-то, такой-то должности, то есть я развивал свои навыки копирайтера, любые другие, продукт менеджеры финансового контролера и так далее. The opportunities to grow that expertise are limited in my current role. У меня сейчас нет возможности uh, глубже uh, uh, улучшать эти знания, ну, возможно, нет такой нужды у компании, или уже есть в команде люди, которые этим занимаются. Um, so I was excited to learn about this role uh, where вот эти конкретные навыки um, play an important role. Да, то есть вы можете сказать, что мне понравилось, когда я прочитал про эту должность, что вот как раз таки копирайтинг — это основа этой позиции. И вот все мои знания, которые я получил, я очень excited, взволнован и приятно удивлен был увидеть, что вот это вам очень важно, а это как раз у меня есть. Достаточно часто в последнее время меня не может это не радовать, когда приходят к нам клиенты, которые работали на какую-то компанию, даже на тот же самый банк, и они уже не чувствуют, что миссия компании, откликается им, то есть им хочется работать на компанию с какой-то более значимой э, для них лично э, миссии стратегии продуктам и так далее и один из вариантов ответа может быть At my company, I've built great relationships and my professional knowledge. Uh, можно еще сказать, что то более конкретное, то есть в моей текущей компании uh, я выстроил классные отношения и расширила мои знания. Можно прямо сказать, какой конкретный uh, knowledge, да, какие знания, какие навыки. However, um, at this stage of my career и became clear to me that a strong mission a cause, a product a service that aligns with my value is то uh, есть в моей текущей должности я выстроил классные отношения улучшил свои профессиональные знания, но uh, на данном этапе моей карьеры я понял, что uh, важная миссия, коз, продукт, сервис, который uh, максимально сочетаются с моими ценностями, uh, это то, что мотивирует меня, и дальше вы можете сказать the mission of your company, the product, the service is something I'm excited to work on, то есть ваша миссия, ваша компания, ваш сервис, вы должны можете сказать специфично, что за миссия, что за продукт. Something that I'm excited to work on, да? то есть это то, что мне реально хотелось бы сейчас сделать. Вот несколько примеров того, как вы можете отвечать на этот вопрос. Если у вас есть свои примеры, обязательно поделитесь ими в комментариях, потому что будет здорово, если ребята, которые смотрят это видео, будут друг другу тоже помогать. Спасибо большое, что смотрите наш канал. Ставьте лайки, подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие видео, и до следующей недели. Пока-пока!